Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим о маркетинг-плане компании TLC. У компании TLC вообще пять э, видов дохода. И мы поговорим сегодня о розничном виде дохода. Да. Все сетевые компании производят какие-либо продукты. Да. И за продажу продукции, за продвижение продукции, за привлечение партнеров, командные виды дохода. Много есть вида дохода, и простому человеку не так уж и просто разобраться. И я хочу познакомить с нашим маркетинг-планом, компанией KLC, которая очень крутой маркетинг-план. И я вас уверяю, что вы будете приятно удивлены, что компания так вознаграждает своих дистрибьюторов. Итак, давайте пойдем. Например, в вашем интернет-магазине человек приобретает один из продуктов. Либо чай, либо витамины либо витамино-минеральный комплекс NRG, либо продукты для женского здоровья. У компании очень много продуктов, более 40 наименований продукции. И любой человек, который приобретает любой из продуктов в вашем интернет-магазине, вы получаете 50% от баллов. Каждый продукт стоит 40 баллов. Любой из продуктов примерно 40 баллов стоит. Человек на вашем интернет-магазине купил продукт, вы получили 20 долларов, 50% от баллов. Смотрите, каждый раз, когда человек покупает у вас продукцию, каждый раз вы получаете 50%. Может быть, ваш человек купил два продукта. 40 и 40 – это 80 баллов, вы получите 50%, это 40 долларов. Кто-то зайдет, может и купит сразу 4 продукта. А кто-то приобретет 5 продуктов, вы все равно будете получать 50% от баллов. Давайте покажу на экране, как это выглядит. Так. Смотрите, видите мой экран, да? Бонус розничных продаж. У нас маркетинг-план линейно-бинарный. Смотрите, это вы. Это вы. И человек, который пришел в ваш бизнес, прошу прощения, он просто купил в вашем интернет-магазине продукт, либо у вас лично вы приобрели как клиент и отдали человеку, сделали розничную продажу вживую, либо через интернет-магазин, разницы нету. Клиенты, они не размещаются в структуре, они отдельно есть клиенты, которые регистрируются как клиенты, не как дистрибьюторы. И приобретая продукцию, например, на 40 CV человек покупает продукт, вы зарабатываете 20 долларов. У этого клиента есть свой интернет-магазин, он может зайти и приобретать продукцию. Цена продукта, что для дистрибьютора, что для клиента, она одинаковая. И сколько бы закупок ни делал этот человек, вы всегда получите 50% от баллов. Запишите себе 50% от CV. И каждый раз всегда вы получаете, когда он покупает продукты, вы, вы получаете 50%. Другой клиент приобрел, например, продукцию на 80 CV, вы получаете опять 50% это 40 долларов. Может, какой-то клиент приобрел на 200 CV продукции, несколько продуктов купил. Вы получаете 50% 100 долларов. И так до бесконечности. Кроме того, что вы от клиентов получаете срочный продаж 50%, за каждого человека, вот например, этот первый человек приобрел в вашем интернете магазине продукт, вы получили комиссионное 20 долларов. И плюс вам идет в слабую ветку 10 CV, в меньшую ветку. Например, на данный момент у вас э, здесь 10 тысяч баллов, с правой стороны, 10 тысяч CV, а с левой стороны у вас, э, например, было 100 CV. Да? Здесь у вас команда, в бинаре так растет команда, ваши зеленые люди, первая линия, красная, например, вторая линия, и у вас э, правая команда сильнее в данный момент. 10 тысяч CV. Клиент только купил на 40 CV продукцию, вам 10 CV, то есть 25 идет в бинар, 25 процентов от баллов. Можете назвать их CV идет в бинар человек второй приобрел на 80 долларов клиент на 80 CV прошу прощения продукции вы получили 40 долларов комиссионные 50 процентов и 25 процентов бинар то есть от 80 вам приплюсовалось в эту сторону в меньшую в платежную 20 CV Всегда, когда у вас человек вот на 200 CV приобрел, вам в бинар приходит 25%. Итак, запишите. 25% приходит в бинар. Вот это в бинар. И второе вам приходит 50%. Вы получаете... Комиссионные, комиссионные, вот розничных закупок от балла от CV. Вот такой э, шикарный маркетинг план. И третье, кроме всего этого, когда у вас человек на 40 CV покупает продукцию, вам считается э, от одного клиента, вот клиент, например, клиент на 40 CV вам идет в активность еще 5 CV что такое активность активность это когда э, человек чтобы получать все вот эти виды дохода как, о которых мы будем говорить он должен делать активность активность на 40 CV один раз в 30 э, дней то есть есть дата активности вот вы зарегистрировались например 10 числа Через 30 дней 10 числа вам нужно сделать на 40 CV личную активность. Либо, если у вас будет вот таких 8 клиентов, 8 клиентов по 5 CV в течение месяца, вот вам и есть активность. Вот такой прекрасный розничный бонус. И четвертое я вам скажу, что четвертое есть здесь в розничных продажах. Такая вещь, когда у вас в течение одного календарного месяца, например, июнь месяц, у вас появляется 5 вот таких клиентов, минимум на 40 CV. Кто-то купил такой продукт в вашем интернете-магазине, кто-то такой. У вас еще срабатывает бонус J5. Вы получаете 50 долларов. Дополнительный бонус. И если вы в бизнесе первые 30 календарных дней, вам компания выплачивает еще бонус, который называется быстрый старт. Старт, который тоже 50 долларов. Поэтому очень э, хороший такой бонус розничный. И я считаю, что компания выплачивает очень много комиссионных человеку, 50% это очень круто, э, ни одна компания столько не выплачивает, поэтому тот, кто умеет продавать, э, в TLC может зарабатывать 50% от продаж, и это очень шикарный вид дохода, продавая такую продукцию, вы э, во-первых, ваши клиенты будут довольны, потому что продукт дает быстрые результаты. Люди хотят покупать еще, еще, еще. И всегда, когда они будут покупать в ваших интернет-магазинах, вы будете получать 50% комиссионных, 25% бинар. У вас будет э, засчитываться активность, и э, вы всегда будете на хорошем счету. То есть это та компания и тот продукт, э, который не нужно э, рекламировать, впаривать. А человек, который попробовал один раз, он хочет покупать эти продукты еще, еще, еще и еще. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. В следующих видео мы разберем остальные четыре вида дохода. И вы увидите, что действительно компания TLC платежеспособна, с хорошим продуктом и с отличным маркетинг-планом. Кто умеет и любит продавать, я вас поздравляю, это та компания, в которой вы получите по... Достоинства. Не 10 процентов, 15 процентов, не 5 процентов, не 20 процентов, как в других компаниях 50 процентов от баллов. Все, пока-пока, друзья.